Следующая новость. Будьте спокойны, леди и джентльмены, специальный советник предположительно якобы расследует дело Джилл Байден. Мы знаем, что у Daily Mail есть возможность восполнить пробел. Они только что узнали, что его брата наняли строительные компании, которые вели переговоры с правительством Саудовской Аравии, когда он был вице-президентом, потому что он эксперт по строительству на Ближнем Востоке. Мы также узнали, что университет Делавера, как и Пенсильванский университет, заработал кучу денег в Китае после того, как Джилл Байден открыла там фальшивый институт. Источник сообщает Fox News, что ФБР недавно дважды обыскала университет штата Делавер в поисках секретных документов. ФБР все еще оценивает, были ли там какие-либо секретные документы. Питер Швейцер, вероятно, самый талантливый копатель подобной информации в Соединенных Штатах, он президент Института подотчетности правительства, спасибо, что пришел. Что ты об этом думаешь? Это очень важно, если ты посмотришь на взаимосвязь этих финансовых связей Байдена с Китаем. Ты должен вернуться к китайскому государству, а также к китайской разведке. Давай иметь в виду, что Хантер Байден заключил три крупные сделки в Китае, часть этих денег он поделил с Джеймсом Байденом, которые потенциально достались другим членам семьи. Если ты посмотришь на всех трех бизнесменов, которые заключили эти сделки, эти связи таковы, какие они есть. Первым был парень по имени Че, спасибо тебе, он Хантер Байден, по той сделке с частными инвестициями, которая принесла Хантеру по оценкам около 20 миллионов долларов. Когда он заключил эту сделку с Хантером Байденом, он был партнером джентльмена, который был вице-министром государственной безопасности в Китае, ответственным за вербовку иностранцев. Это из корпоративных записей Гонконга. Вторая сделка, которая была заключена для Хантера Байдена, была заключена парнем по имени Генри, он перевел 5 миллионов долларов на один из счетов Хантера Байдена. В то время, когда он это сделал, он был деловым, партнером дочери бывшего, министр государственной безопасности, который управлял всем государственным аппаратом Китая. Если ты посмотришь на энергетическую компанию, то его предыдущая работа заключалась в работе на китайскую военную разведку. Когда ты говоришь о деньгах, поступающих из Китая Байденом, или говоришь об опасениях по поводу секретных записей. Если тебя беспокоит то, что Байдены на самом деле делают в обмен на эти деньги, все это очень серьезные и законные вопросы. Я не очень-то доверяю Министерству юстиции, которое занимается этим делом. Это кажется таким очевидным очевидным. Эти точки действительно соединяются. Я уверен, и никто другой больше тебя в том, что смогу разобраться в сложных историях, связанных с деньгами. Но есть ли какие-либо сомнения в том, что то, что кажется происходящим, происходит на самом деле? Мы с тобой оба прошли через холодную войну, по крайней мере 1980-х годов, представьте себе, если бы семья Рональда Рейгана или Джимми Картера взяла десятки миллионов долларов у российского бизнеса, вмешиваясь в дела КГБ, где бы они ни были. Вопрос вообще в том, требует ли это серьезного расследования. Вместо этого, то, что мы получаем от многих людей, приветствуется. Вы не можете доказать, что было совершено преступление, это абсурдный стандарт, и так и должно быть.